Вернувшись из свадебного путешествия, дочка звонит матери и говорит, «Мам, приезжай скорей! Мой муж вообще не интересуется мной как женщиной, я не знаю, что с этим делать!» Приехала мать, дочка говорит, «Мам, ну помоги мне, давай, когда наступит ночь, ты посмотришь в замочную скважину, а утром я к тебе подойду, и ты мне дашь какой-нибудь совет, мать». Ладно, доченька, хорошо, наступила ночь. Ох, молодые уединились. Мать на цыпочках подходит к двери, смотрит в замочную скважину и видит такую картину. Лежит зять, читает книгу. Дочка перед ним и так, и сяк, и оголилась слегка. Через некоторое время зять кладет дочери руку на грудь, проводит вниз и останавливается на том самом пикантном месте. Мать думает, ну все хорошо, развернулась и ушла спать. Утром подбегает к ней дочка и говорит, мам, ну что ты видела? Да видела, доченька, да все у вас хорошо, не переживай. Мам, ну что все хорошо-то, расскажи. Ну как, что, смотрю, зитек мой лежит, книжку читает, а потом, через некоторое время, кладет он тебе руку на грудь, проводит так вниз и останавливается на том самом месте. Но ну, я и пошла спать. Мама, ну почему-то до конца не досмотрела. Он там пальцы смачивает и страницы листает.